Всем привет! С вами Буласов Михаил. И сегодня я вам хочу рассказать о таком замечательном проекте, как Leroy Merlin Family, то есть семьи Leroy Merlin. Это своего рода социальная сеть для любителей, для профессионалов, для людей, которые сейчас занимаются отделкой, ремонтом, строительством, покупают какие-либо вещи для дизайна своего жилища. И мы можем там писать отзывы о своих покупках, работах, советах. И за каждый этот отзыв, за каждый пост мы будем получать, получаем бонусные баллы, которые впоследствии обмениваем на рубли. И эти рубли мы можем использовать в магазинах Leroy Merlin для каких-либо покупок интересных нам вещей. И хочу как раз на примере нашего одного из обменов баллов Показать, что мы набрали на 4000 рублей. Мы взяли огромное количество горшков, больших горшков. Мы планируем пересадить, сегодня этим займемся, цветы на первом этаже. Так как у нас э, весь интерьер такой выполнен в спокойных белых тонах, то и горшки мы взяли белые. Э, мы взяли дракол, лили для всяких... Э, Работ по рукоделию. Как она, бечевку, веревку джутовую. Взяли поддоны для горшков. Взяли еще кучу всяких мелочей, которые разбежались по дому. Фильтры для, для барьера под мойкой, для фильтра с картриджем. Взяли крючки, ⁇ ершик для унитаза, какие-то мелочи, короче, на 4000 рублей. И все это бесплатно, благодаря как раз проекту Leroy Merlin Family. То есть, допустим, купили камин, я написал пост. Купили гирлянду, вот висит у нас гирлянда на AliExpress, написал пост. Купили елку и гирлянду, написал пост. Мешки, кресла-мешки, они также представлены в Леруа, написал пост. Сейчас цветы будем пересаживать. Я купил для этого керамзит, грунт для пересадки, тоже напишу пост. И за каждый пост такой получаю 200 бонусных рублей. 20 постов написали и поменяли на 4000 рублей. То есть не обязательно копить до 20, можно поменять сразу... 200 рублей за один пост. Никаких реферальных программ, ссылок там нет. Просто заходите по ссылке под описанием, регистрируйтесь, ожидаете, С вами свяжется менеджер Leroy Merlin Family, пообщается с вами и пришлет уже логин и пароль для входа в личный кабинет. Как только вы его получите, можете смело писать свои посты. Рад был помочь всем. Если будет какие вопросы необходимая информация, пишите в комментариях, все отвечу.